Да говорю же, я почти уже дома. Отчитаться? Отчитаться о чем? Только тронет и поконится. Спасите меня. глупую свидетельницу... Говорил же, не трогай ту туфлю. Преследует серийный убийца. Ты меня не слышишь, и сигнализация отключена. Что ты будешь делать? Смертельно опасная игра в прятки. Еще жива? Гробовой тишине. Чингиджу, Вихаджун. Не слышу зла.